Все запись первого, ну первая запись в мире на нашем сервере, вот, поэтому думаю, няшка, надеюсь, вы соединиться, и сейчас напишу в ЛС. я его позвал, короче, жалко, что опять же дем, ну конечно, может мы его в обсуждение перейдем, но, в этом попозже. Сегодня произошло такая вещь, как называется... Пиздец, но анти -пиздец. Я просто... Вот я до сих пор не понимаю, как это произошло. Короче, я хочу идти сегодня в школу. Думаю, брать ли мешок со, ну, со сменкой, типа, э, на физру. Брать ли форму. Вот, короче, его оставляю дома. Иду в школу и прихожу. И нам говорят, что у нас будет физра. Хотя... И у меня помнится Фанти, что ее нету, вот. И я, короче, прихожу к физруку, и, то есть он меня немножко так сказать передразнивает. И он вместо двойки мне поставил пятерку без шуток, прям серьезно. Я такой же жестко, да, вот и как бы жестко. Мне, короче, еще, короче, долго. Сего... Ну как, сегодня утром делал обновление, вот, ну старался сфиксить тоже свет, как вчера, но в итоге я там добавил только вот пасхалку на туртер World, возможно, этот скрин вы уже все видели, вот, ну, если не видели, зайдите уже в игру, там, ну, у игры теперь в последнем, последний скрин теперь не 5, а 6 их уже, вот можно я его заменю, когда будет больше хороших локаций? Вот. Мы еще сегодня я еще планирую сделать какой-то уже апгрейд больше второй локации, чем первой, либо же в первый еще что-то добавить, потому что все равно считаю, там, некоторые комнаты пустые, либо же очень темные. Например, вначале там свет, так сказать, только в двух местах, а надо, чтобы еще было в третьем, чтобы было бы интересно. Ты че не видишь, мистера Черепашку? Ну если ненавижу? Ну пасхалка же! Пасхалка, чё? Все правильно? Вот. Да и что? Типа э, наоборот, что? <смех> <смех> Чел, боже, <смех> это не значит, что я его ненавижу. Это значит, что я. Как объяснить? Как объяснить этот человеку? Что? Рыцари в те времена ненавидят дискорд-сервера. Таких книжек будет много поп популярных. Будет в каждой локации такая вот пасхалочка на каждый сервер, из которых я существую. Единственное, только какой, который сервер не будет, это вот какие-то непопулярные сервера. Например, ну вот фогота сервер я точно пасхалку оставлю. А вот на другие я вот не знаю. Например. Вот. Ну, если я... Я как бы просто иконку Torture поставил, а у Роблокса, ну, типа, тогда будет показано не сервер Роблокса, а что-то другое. Кстати, нас уже три чебурека слушают. Три. Вот. Сейчас буду говорить важные вещи, поэтому можете остав... остановиться и записывать. И если я сейчас расскажу вам важную информацию, то запоминайте ее навсегда, потому что, если я этот материал переделаю, то физически сами знаете что. Ладно, переходим к делу. В общем, чтобы я сегодня поставил такую цель сделать, сделать, короче, новую вещь, уже новый декор, потому что старым я задолбался пользоваться, так как его очень мало. И вообще, почему мистер Черепашка впервые здесь активничает? И, А, я, кстати, кажись понял. А я сейчас кукурузу не ем, поэтому не обращайте внимания. Если кто-то скажет, что кукуруза говно, я ему лицо набью. Да, ты в школе. Опять. Ну просто, Рил, если разговоры о прям очень важном цели... Если я постараюсь выпустить игру, если я, поп... есть вот, минимальный шанс есть, что я выпущу ее в январе. Очень маленький шанс, но больше, в феврале. Уже, наверное, 50 на 50 шансов только... <глев> только 50% будет в следующем месяце, который идет после февраля, я это не помню, это вроде бы март. Нет, апрель после марта идет, значит это март. Вот. Если я не выпущу хотя бы в марте, то я не знаю, что я с собой сделаю. Вот. Нет, мы не будем разговаривать об патриотизме России. Вот. А еще, кажется, я распознавал украинца. Потому что он написал слово «Россия» через э, одну «С». Так, ладно, переходим к делу. Если посчитать, если посчитать все наши финансовые вопросы, нет, я в игре не буду ни, ни на нее не потрачу ни одного Жмоблокса. прям ну, ни одного не потрачу. Просто потому что, потому что потому просто не буду на нее не тратить ни одного роблакса, Жмоблокс. Вот, потому что роблаксирил жмоблакс, потому что роблаксы получить только платно. Еще плюсом, когда ты, то да, комиссия то обосранная, ни одного роблакса. У меня, у меня, у меня только 67 семь и я не, ну, не нехер, ну, как бы не, есть куда сливать, но при этом нехер куда сливать, потому что я хочу накопить на группу. So go, С сагику, а еще он лысый глобус. разрывная кстати в ролл сегодня было два технических перерыва и плюсом еще убрали ящики это самое важное ой блять опять сука да блять тан-тан-тан та та та, -та, -та, -та, -та я та кол Я кстати, вообще не смотрел. Вот, и эти, эти ящики, ну, ящики были лучше, я считаю. Вот. Поэтому я сейчас ä, попробую... сделать это... Ä, сейчас попробую настроить кое-что сейчас, секунду... Если я посчитаю все. НЕТ! ГИФКИ УДАЛЯТЬ! Я сейчас включу очень мудрую музыку, надеюсь, она будет нормально у вас слышаться. надеюсь! Вот. Рассказка она из ФНАФа, которую я бы использовал бы на трейлере, если что. Вот. И, кстати, трейлер уже был готов, но просто из-за одной моей недогадочки я его вс нахер испортил. Я потом умею музыку писать. Ты думаешь, я такой крутой, что я музыку даже умею писать? Ладно. Вот, сейчас я буду говорить важные вещи под эту музыку. Надеюсь, вы ее услышите. О, не то. Так, а где она? Где? Где? Где? Где? Где? Где? Где? Что а ж такое-то? Где? Ну, клянусь, уже видел. А вот нашел. Всем слышно, надеюсь. Что такое всеми... Всемирный день Павла Ворлда? В этот день мы ставим свечку Павла Уорлда и помним его вечно. Здесь каждый из вас нажмет на эту свечку и помолится Великому Павлу за то, что он был, существовал и существует сейчас. Мы... Раньше существовал такой сервер, как Пабло Ворлот. И надо знать всех его правителей. Просто потому, что у него было целых три правителя. И сейчас им правит правитель, который был на втором месте. И Пабло Ворлд. Его сейчас не существует. А все из-за чего? Думаете вы? Все из-за того, что. Его захватил один человек, который удавил оттуда все каналы. Я ему доверял, и из-за этого отдал данный сервер. Вот. Поэтому думаю, что мы должны все почитать этот сервер, так как на нем было примерно столько же участников, как здесь. А именно 15 человек может даже больше и может сейчас он существует или может еще что то с ним стало я не знаю единственное что я могу сказать когда я на него вернулся там был самый главный мой враг плази который сейчас вышел с сервера именно с этого сервера если посчитать что этот плази он, по сути, это сделал, потому что он нагоняет на этого моего друга, хотя он такого сделать не мог, я так думаю. Всю эту запись, я думаю, мне скинет проплер, и ее, и ее я поставлю в свой ролик, и буду просто под какой-то фоновый ролик. Вот аудио включу и выложу это. Вот, поэтому мы будем с вами... Ждать, когда произойдет событие века. Вот. Когда я захочу воскресить этот сервер. А пока что я веду другой. Именно этот. И не хочу делать пятый сервер в своей жизни. Поэтому я буду делать этот сервер. И не хочу делать э, никаких новых. Не буду его удалять стараться. Либо же я его оставлю в живых и выгоню отсюда всех участников, либо же еще что-то. Скорее всего, они останутся, если я внезапно захочу его удалить. Либо я его перефразирую в другое. И так далее. Сегодня, точнее, напомните, когда был? А! 11 числа отмечается официально день... Пабло Ворлда. Всемирный, ну, не всемирный, а всесеверный э, день Пабло Ворлда. Именно на этом сервере будет он отмечаться каждый 11 декабря, если он будет жить еще до следующего года. Всех я вас сегодня собрал не по такому специальному поводу. А чтобы рассказать, как было все на самом деле. Виноват ли есть там, Почему меня забанили там, в итоге? Почему вообще сейчас... Почему вообще сейчас правят другой человек? И почему, по моему мнению, Туртору Ворлд нам никогда не обогнать? Начнем с первого. Почему нам никогда не обогнать Туртору Ворлд? Первое. Turter World э, очень большой. На нем сейчас, на данный момент, уже, грубо говоря, 100 участников. Я сейчас посмотрю, чтобы сказать, сколько там. Сейчас. 83 человека. Представьте себе 83. Вы, вы просто не представляете 83 человека. И все, кто сейчас. И те, кто будет слушать это в ролике, просто обязаны зайти на этот сервер. Ну, я именно обращаюсь к ним. Потому что именно здесь будет храниться память этому Паблу Вору. И я буду устанавливать э, то, что скоро будет э, всесеверный э, день Паблу. То есть это отдельный праздник. Он будет по расписанию, В, э, он будет находиться рядом с моим день рождения, а именно летом, а именно первым э, июнем. Вот, 1 июня будет отмечаться официально этот праздник. Также э, мы с вами будем отмечать мой день рождения. Я, я буду планировать его уже заранее. Если я не выпущу весной, даже весной не выпущу, так сказать, эту игру, вот если я ее не выпущу просто, вот возьму просто и не выпущу ее из лап. Вот. Ну, просто вот не понимаю. Вот я выпущу ее из лап, например. Вот. То тогда, если она выйдет 12 э, Если она не не выйдет весной, она выйдет летом. И она выйдет скорее всего в мой день рождения. Единственное, кто знает, когда у меня день рождения, это Абик. Вот. Если посчитать, что будет с... Пабло Ворлдом. Через год. Когда будет у меня день рождения. На день рождения я планирую здесь устроить целый праздник. Я специально открою этот плейс. Может даже позову вас в какой-то особенный плейс. И успею плюс он делать этот. Я уже как-то давно пытался Пабло Ворлд делать особенную игру. Но в итоге он не дожил до... До... Специальной специального ивента и он был пере... ну я уже с него вышел до этого ивента и ивент сам был удален вот к сожалению не ве... все не вечно возможно этот сервер тоже так же как пабло ворлд умрет никто не знает кто умрет а кто победит давайте посчитаем Сколько людей было, сколько было людей до, до, сколько было людей до, 18, до 19 века. Подними меня, яшку, я сейчас не буду слушать, сейчас я говорю. Если вам напомнить, что только в восемнадцатом, 18, в тысяча году, на земле было 1 миллиард человек. А буквально, считайте сейчас, 8 миллиардов. За всего лишь какие-то 222 или уже 3 года э, в мире, население мира вы, увеличилось в 7 раз. Ну, 8 условно. И сейчас на этом сервере всего лишь так же 18 человек. Возможно, через какой-то год уже здесь будет 100, а может и больше. Я планирую вести сервер, добить... Я планирую добить этот сервер до того, что... чтобы он был... Э... чтобы он как это чтобы этот сервер набрал 100 участников поэтому я думаю что игру я выпущу только когда здесь наберется 100 участников это возможно мое будущее условие я думаю еще над этим если мы не соберем к новому году хотя бы не знаю 30 человек условно то значит я такую цель не буду ставить это не значит что вам надо выходить сейчас или не рекомендовать его. Рекомендуйте. Чем больше участников наберется, тем больше у меня будет мотивации. Тем быстрее шансом выйдет игра. Или, возможно, уже выйдет скоро первая альфа этой игры. Вот. А так, наверное, даже если я не сделаю, Я, наверное, в феврале и в январе открою уже альфу для вас специально и эта альфа будет доступна только только только для друзей и особых пользователей вот и я могу просто для особых пользователей открывать доступ возможно в будущем доступ будет возможно купить а не просто ждать когда будет конкурс за людей есть еще такая э, примета что если у тебя на носу прыщ, то тебя кто-то любит. Но я не намекаю, что... Э, и, кстати, у моего друга на носу прыщ. Его реально кто-то любит. Вот. Я просто не знаю, что уже говорить. Надеюсь, все меня поняли. Я не знаю, как формулировать эту мысль. Но все, кто зайдут в мою карту, именно тестеры. Почему я не хочу ее открывать сразу же в открытый доступ? Там Делать очень-очень новую альфу вот у меня тоже на носу есть прыщ, если что но меня никто не может любить а серьезно этого не может быть просто по фактам что я не удалю сервер в любом случае. Это просто рулетка. Он не может отвечать на вопросы правильно. Он не думает, что ты там ему пишешь. Дискорд это тело удалит. Вот если считать... Моих подписчиков у меня всего лишь 35. Именно столько подписчиков у меня сейчас. Но думаю, что скоро будет больше. Если вы подпишитесь на меня для того, чтобы э, получить новый трейлер, который я готовлю, мне просто нет уже слов. Время пустую изучая скрипты. Если посчитать, что... Я вот просто не понимаю, что происходит с миром сейчас. Вот давайте посмотрим, заглянем в 2019 год. Вот давайте все вместе заглянем в этот год. Что мы с вами увидим? Правильно, мы ничего не увидим хорошего, ну, плохого. Мы ничего не было. По моему мнению, ничего не было тогда плохого. В 2020 году появляется коронавирус. И уже в 2021 году он продолжает э, улучшаться. Потом, в 2022 году, в начале его уже, он испортился тем, что началась эта обосранная война. Потом, а что дальше будет? Вот у меня просто вопрос, что дальше будет? Конец света? Или еще что? Я, я, я просто не понимаю. Я думаю, в 2023 году пойдет не мировая война, потому что она, по моему мнению, друга уже идет. Но сейчас, возможно, произойдет первый взрыв, как в Чернобыле. Потому что, судя по последним новостям, украинцы гла глазят на наши атомные ну, бомбы. Если они по ним будут стрелять, то они взорвутся. А если они взорвутся, вы знаете, что произойдет. Произойдет событие, как в Чернобыле. И забавный факт. Чернобыль станет безопасным через 200 лет. Долго, что нас уже тогда, наверное, не будет существовать. Но знаете, что ваши внуки если они у вас будут. Уже увидят Чернобыль. Как открытый доступ. Поэтому, возможно, сейчас завершится эта великолепная музыка. Надеюсь. Все, больше эта музыка не играет, потому что я заканчиваю свою очень долгую речь и буду уже слушать няшку, потому что Думаю, пора его уже выслушать, так как он очень сильно просится выйти в туалет, я его отпускаю выйти в туалет. Меня Что? слышно? Да, слышно. Я в ЮКУПе, уга. Я популярный. и подписчиков у него. Это было очень информативно, а теперь слушаем, наверное, меня дальше. Или что? Думаю, ты должен обратно сесть э, на диету. Все, Сядь в класс. Вот. Если мы... Музыка закончилась великой. Ну как великая? Ну, сами уже поняли. Сейчас я говорю зрителям, которые меня будут смотреть на Ютубе, пока... И Проплер заканчивает запись. Нам... К сожалению, а, э, этот фрагмент прервался, потому что плор, Проплер закончил запись. Поэтому я вам сейчас расскажу, дополню это видео последние несколько минут. Данная запись была немножко не очень корректная, поэтому мне пришлось это, на этот ролик потратить монтаж примерно 2 часа. Поэтому поставьте лайк, пожалуйста. И я расскажу поподробнее про эту запись. Я, конечно, ее полностью заново не прослушивал, но все фрагменты, практически, где была очень долгая пауза, я вырезал. И в итоге видео получилось на целых 4 минуты меньше. Именно запись. А вот эта часть, а вот эта часть я специально ее оставил. Также если вы не заметили, на фоне был ГД. Все это время. И плюсом еще. Как вам объяснить? Плюсом еще все ГД. Плюсом еще была обратная перемотка которая здесь вот сейчас идет на заднем фоне Надеюсь вам понравился этот ролик Вы поставите лайк, подпишитесь на канал Вот, Ну, сори, что так долго не было роликов, потому что Сами понимаете, последние недели учебы-то еще показ забрали. не спрашивайте, как я тогда этот ролик выложил Вот, но а с вами был как всегда Пиксет, всем пока.